Ровный стык. Блять, даже без рулетки, нахуй ебаный ровный. Вот он шедевр, блять, ёбло красоты, блять. Я... Блять. Вот она, блять. Ебаная шахтинская керамика, нахуй. Это пиздец. разная пачка бля вот еще тут пачка на я уже не знаю блять какие работать нахуй вот это блять ебаные углы блять развернули Любую, любую берем Ровная Ни хрена себе блядь. Ровная сторона Нету зазоров блядь. А не блядь. Другая уже блядь, гуляет Нет, не бануться, блядь. Ровная Ни хрена себе Тут еще больше, блин. Тут еще больше. О, ровное, блин. Ни хрена себе, блин. Так. Ну-ка, блин. Еще так мы не делали. Хреново видно бля, но ну, тем не менее, буду говорить двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать восемь. Двадцать девять, двадцать девять, двадцать девять, двадцать восемь. Двадцать восемь. По миллиметру уже не хватает. Двадцать восемь. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать девять Ух, блядь Тридцать, ёпары сатым Тридцать, блядь Двадцать восемь Двадцать девять, блядь 30 30 на 27, блядь Это вообще уникальная тишка, блядь. 30 на 27, нахуй Ебаная тетя, блядь Ну куда нахуй, баная В рот, блядь, ну что они творят, блядь А люди за это, блядь, деньги платят Нахуй Интересно вот, прикинуть на угольник вот. Такой шедевр бля. Ох ты, ёлка Тут вообще печально бля. А эта сторона ровная бля. Даже и не шалохнется А эта сторона, блядь, ебануться, блядь, все, короче. Вот, блядь, как можно такой плиткой работать, блядь, почти вся, нахуй, ебаный, даже, блядь, ничего не прикладывать не приходится, нахуй. перевернуть, блин, перевернул, блин. еще хуже, блин, ебаная тетина, пиздец, блин. сейчас другую возьму, блин, Потом, потом надо сделать это все ровно нахуй, тут она вообще выгнута в другую сторону Это я угольники еще не прикладываю блять. Вот еще одна сторона блять. Пиздец